Всем привет, меня зовут Наташа, и если честно, я не помню, когда в последний раз я на канале распаковывала смартфон, вообще делала обзор на смартфон, и я считаю, что это нужно обязательно исправить, так что, Леш, засылай! Ну, слушайте, <связано> коробка неудачно пролетела. Я думаю, что второй раз мы бросок совершать не будем. Я более того надеюсь, что смартфон внутри цел. Так что давайте приступать к распаковке. Самое интересное, что я уже придумала вступление и хотела вас заинтересовать тем, что это необычный бренд Tecno, который совершенно не на слуху. И я такая, ай, давайте посмотрим, что это за свежая новиночка такая, Камон 19 Pro. Вместе с вами посмотрим на этого зверя. Но теперь самая главная интрига этой распаковки будет целый внутри смартфон или уже разбитый. Если честно, про бренд Techno я не буду юлить. Ничего до того, как Валя не сделала свой обзор, не слышала. Может быть, это будет стыдно звучать, но я не во всех новостях, да, несмотря на то, что бренд существует с 2018 года, непосредственно, да, там в России продают свои смартфоны, впервые я о нем вот узнаю, и мне стало самой интересно посмотреть, что это. Такое, насколько это конкурентно способно потому что на самом деле характеристики они заявляют довольно интересные. Хочу обратить внимание, что упаковка отсылает нас к другим именитым брендам. Давай, ага. Интрига нарастает Непонятно, что с экраном, но здесь мы уже видим Этикетку, на которой написано 64 мегапикселя Основная камера, крупнее всего выделена Дальше у нас идет камера на 50 мегапикселей И 32 мегапикселя Это селфи-камера Ну и самое интересное у нас здесь То, что поддержка 120 Гц Это для тех, кто играет в игрушечки Процессор MediaTek Helio G96 Память памяти встроенной 256 ГБ плюс оперативный 8 гигабайт. Ремарочка. Как позже выяснилось, встроенной памяти здесь 128 гигабайт. Именно такие смартфоны будут поставляться к нам в Россию. А на тест мне приехал смартфон с нелокализованной этикеткой. Все нормально, смартфон жив. Но здесь на самом деле такая достаточно плотная коробка, но я все равно переживала, потому что она достаточно сильно пострадала. Смартфон отложим, быстро посмотрим, что еще здесь есть в комплекте. Чехол. Первым делом нас встречает зарядка. Быстрая, 33 ватта, кабель USB Type-C самый обыкновенный. Я думала, что у меня, как у Валентины, будет в комплекте защитный экран. А, он наклеен. Все. Смотрите, как они сделали Три модуля камеры Но по дизайну они оформили так, что у тебя вот основной модуль здесь находится А два дополнительных как бы еще в одном модуле Но ну, вы поняли Выглядит довольно интересно, довольно необычно Ощущение как будто у тебя реально охренеть, какие здоровые камеры Чисто по дизайну, да стандартно Я не могу сказать, что это как-то выделяется из миллионов, миллиардов других смартфонов Стандартный красивый переливающийся цвет Он, кстати, черный как бы этот смартфон но переливается синим. Вот любят сейчас сделать там митнайт, вот это все. Очень э, интересно смотрится, но я поняла так уже для себя. Я просто в метро сейчас езжу, я смотрю все с чехлами. Но ну, то есть делаются клевые классные дизайны. Все просто дизайнеры смартфонов сидят и днями-ночами не спят, чтобы сделать для вас что-то новое, необычное. И все равно все надевают чехлы. Вы своими чехлами недооцениваете работу дизайнеров, а здесь люди постарались. Понимаете, у вас вот смартфон переливается. Вроде как и черный, а вроде как и синий Не, на самом деле, вот я сейчас кручу, прикольно Интересно смотрится, причем есть в двух цветах Есть вот такой вот черный, а есть Голубой, тоже он будет у вас переливаться Красиво, если приглядеться, то на задней Панели также можно прочитать Текно, камон о из Что означает у нас стабилизацию, название Фирмы и название модели Причем название модели камон у кого-то может Такое вызвать ассоциацию, типа Камон, но на самом деле Это означает камера is always on То есть это именно камера Фон в линейке, причем это старшая модель Потому что есть помимо 19 Pro еще просто 19 и 19 Neo Я сейчас активирую смартфон, иду на улицу, буду его тестировать Смотреть на все характеристики И уже после всех тестов расскажу вам, что из себя представляет техно Come on 19 Pro Я на новом фоне, в новой футболке, а все потому что на выходных я протестировала этот смартфон И вот еще задавалась вопросом все выходные, правильно ли говорить Come on. Может быть, правильнее каман В общем, напишите это в комментариях, потому что я в английском языке не эксперт В любом случае, все дело в камере Именно ее я тестировала, и вот, что я хочу сказать Учитывая, что на старте этот смартфон не должен стоить больше 22 тысяч рублей у него отличнейшая камера И вот здесь важный момент Я буду оценивать снимки исключительно учитывая его стоимость Потому что если сравнивать фотографии, например, с какими-то флагманами Которые стоят там под сотку тысяч рублей Это будет просто необъективно. Всегда нужно учитывать стоимость смартфона, его доступность И учитывая этот фактор, у него отличные фотографии Они достаточно сочные, они достаточно контрастные Они достаточно резкие И больше всего меня поразила фронтальность камера, потому что обычно в таких смартфонах, которые средней ценовой категории, которые заявляют себя как фото смартфоны, именно фронтальная камера, она очень сильно подводит, Это такой, ну, все шло так хорошо, но ну, у вас были заявлены отличные характеристики, но что-то пошло не так, и ты действительно разочаровываешься. Здесь, в данном случае, действительно отличная именно фронтальная камера, которой я была удивлена. Да, где-то есть какие-то недоработки, вот здесь там на заднем фоне чуть-чуть есть засветы, но... Если смотреть там, например, на мое лицо, а я уточню важный момент, что я не накрашена, потому что лето, и это вредно. В общем, можно разглядеть все там какие-то мои там недостатки лица. Причем у китайских смартфонов есть такая особенность, когда они все приукрашивают, замыливают. Здесь этого нет. И это мне нравится, как ни странно, да? Хотя я должна быть в первой целевой аудитории для того, чтобы все было бьюти. Но вот здесь сложная достаточно фотография на солнце. Я себе здесь не очень нравлюсь, но она достаточно показательна, потому что здесь прям очень хорошо видно текстуру. Кожи и на солнце И в тени, нигде нет провалов Задний фон тоже не засвечен Все отлично видно Цвет, небо, цвет травы Клевые, мне нравится В общем все, что касается фронтальной камеры Здесь на ура Здесь 32 мегапикселя и как по мне Они себя полностью оправдывают Так что с этим закончили, давайте перейдем к основной камере В традиционной компоновке пикселей Edge Они решили заменить субпиксель G зеленый На субпиксель белый И назвали его V от слова white и в итоге у них получилось RGBV Если честно, мне это мало О чем говорит, да, как непосредственно Пользователю, но вот следующая информация То, что они заменили пластиковую Линзу на стеклянную И это позволяет свету лучше проходить На матрицу, это факты, И это я уже могу понять, как это работает Вот эти вот непосредственно фишки Они вместе с Самсунгом, причем Обращу на это внимание, разработали специально Для линейки смартфонов этих И нам, как пользователю Эта информация абсолютно не нужна, нам нужно смотреть на фотографии. На данный момент хочу сказать, что фотографии действительно хорошие, но хорошие обратите внимание, для своей ценовой категории. То есть, если вы хотите какие-то прям топовые фотографии, заниматься именно мобильной съемкой, наверное, этот смартфон не самая там лучшая покупка вам придется выложить на стол там больше 70, а то и 80 тысяч рублей в таком случае Но для того, чтобы поехать отдыхать для того, чтобы себя где-нибудь в горах красиво снять, для каких-то любительских фотографий это отличный вариант. А еще это неплохой вариант для ночных съемок, потому что в темное время суток камера себя проявила очень достойно. Обычно в такой ценовой категории производители абсолютно забывают про то, что существует ночь, а здесь есть ночной режим, и он даже, судя по результатам, действительно работает. С основной камерой разобрались, давайте теперь посмотрим на телеобъектив, потому что здесь он тоже есть, приближает в двукратном э, зуме. Смотрите, э, интересный момент. То, что касается качества, здесь все окей, то есть у них заявлено, что он приближает, и качество останется на хорошем уровне это здесь э, все работает другой момент, что смотрите на цветопередачу вот у меня обычная камера основная и вот я приближаю картинку и здесь уже цветопередач работает немножко по-другому скорее всего какие-то уже работают внутренние настройки камеры, возможно это какая-то программная история, но вот хочу просто обратить ваше внимание, не могу сказать, что какой-то цвет прям правильный или неправильный здесь фотография более такая зеленая, здесь она более синий Хотя вот смотрю на телеобъективе трава прям такая зеленая-зеленая Возможно, он какие-то фильтры накидывает для того, чтобы картинка казалась более контрастной, более яркой То Такое тоже может быть Но суть одна э, Телефотообъектив работает хорошо И последний у нас остается Это портретная съемка Портретная съемка меня очень порадовала Объясню почему Потому что я считаю, э, что основная аудитория этого смартфона Это в том числе люди возрастные то есть, наверное, от 40 и выше а, И смотрите, они, как правило, любят фотографировать цветочки очень красиво И вот с этой камерой они могут это делать То есть, действительно, можно сделать прикольное, не сказала бы макро, но портретную съемку Цветочки, стаканчики, фрукты и, конечно же, себя любимого можно красиво фотографировать на этот объектив И все так приятно, так здорово звучит, и так сладенько, но... Настало время ложки дегтя в бочке с медом А конкретно речь пойдет о видео Проблема в том, что стабилизатор настолько старается, что это становится заметно И где-то он не справляется, так что происходят скачки В принципе, если снимать какое-то плавное видео не на ходу, то качество приемлемое Даже там, если мы учитываем стоимость смартфона Какие-то там события срочные снять, еще что-то да, можно на этот смартфон, будет четко видно какие-то номера автомобилей, если кто-то не так запарковался Или какая-то курьезная ситуация на улице, вы можете это снять, показать друзьям, вместе с ними поржать В общем, для соцсетей можно брать а вот чем конкретно этот смартфон Вас может порадовать помимо своей камеры Так это производительностью Потому что здесь 5000 часов, И я считаю, что это хороший стандартный Кейс для смартфона У которого такая большая диагональ И на котором, возможно Будет играть ваш ребенок Потому что, в том числе, я считаю Что это неплохая модель для Детей, которые не совсем аккуратно Обращаются своими гаджетами, которым вы не будете Покупать какое-то дорогущее флагманское Устройство, но для того, чтобы они скроли соцсети, играли в игры. Здесь достаточно и батареи и производительности. Плюсом к этой информации это то, что здесь большой экран 6,8 дюйма, как я уже говорила ранее. Действительно удобно для просмотра видео, для игрушек. Единственное, что нужно учитывать, что здесь IPS, все-таки матрица, не AMOLED, и если мы будем сравнивать, да, две ценовые категории, то AMOLED у нас, как правило, стоит дороже. При этом я хочу сказать, что здесь достойный экран, потому что здесь тоненькие рамочки, кроме подбородка, чем грешат у нас китайцы. Он очень хорошо виден на солнце, здесь у нас отличное разрешение Full HD+, и что немаловажно для всяких игр и мобильных геймеров, поддерживается 120 герц. И у этого смартфона есть еще одна фишечка, которая мне очень близка, а конкретно оболочка. У него своя собственная оболочка, она называется HiOS, она очень похожа на Samsung. Это то, к чему я привыкла, потому что, когда я взяла смартфон, он мне сразу был очень удобен в использовании. Я даже не знаю, как вам это объяснить, что это такое вот приятное, родненькое, абсолютно понятное мне, как... Человеку, который использует, до да, Android смартфон Я думаю, что если вы до этого использовали Android смартфон Взяв текно в руки, вам не покажется, что это какой-то китай-бабай Пора бы, на самом деле, уже перечислять минусы этого смартфона Но, блин, я стараюсь быть объективной Если меня действительно радует какая-то вещь, я хочу о ней сказать В общем, что меня радует здесь конкретно Это то, что у меня в лотке сим-карты Помимо того, что здесь помещается две симки ну, здесь еще есть расширение памяти, да, карточка памяти про две симки объяснять десятый раз не буду, Во, в своих обзорах много раз говорила, это очень удобно, когда у тебя две симки в одном смартфоне, а расширение памяти позволяет тебе фотографировать на этот смартфон больше, то есть для чего он создан, он этому и соответствует ну что еще, NFC здесь есть то есть карты мир вы сможете бесконтактно платить, да, как я это делаю в своем Android смартфоне что касается покрытия, оно на самом деле мне понравилось именно с Эксплуатационной точки зрения Потому что здесь такой, не знаю, как вам объяснить Немножечко Зернистый пластик Который, я думаю, что в дальнейшем Покажет себя хорошо с точки зрения царапин И тут, конечно, хочется спросить Ну а что еще нужно в смартфоне Который ориентировочно стоит 20 тысяч рублей Я считаю, что техно О котором я повторюсь Ничего не знала До последнего времени Очень достойный конкурент для всех китайцев Которые сейчас есть на рынке Я не буду говорить, да, наверное, избитую фразу Топ за свои деньги Но действительно, этот смартфон стоит недорого И при этом предлагает очень хорошие Достойные характеристики и показатели За эти деньги Так что могу смело вам рекомендовать этот смартфон К рассмотрению, к покупке Потому что, я так понимаю, он будет у всех известных ритейлеров Находиться в продаже Можно прийти посмотреть, пощупать, оценить и принять решение Так что имейте в виду Если обзор был для вас полезен Если вы что-то узнали для себя новое, ну обязательно поставьте лайк Не забудьте подписаться на канал, на все наши соцсети и телеграм-канал Ну а на этом у меня все Пока